здравствуйте необычный вид на саратов вот такой очень красивый саратов наш зеленый мало удается такое увидеть обычно мы ходим снизу и видим все снизу смотрим только вверх а тут вид сверху на город посмотрите как хорошо сколько зелени как красиво наш город смотрится сверху смотрите как очень красиво. Это совсем другой вид. Это не то, что идти по улице. Причем, кажется, расстояния большие, а отсюда с высоты. Все совсем выглядит по-другому. Там солнечный. Посмотрите, какой огромный солнечный, носок он разросся. Там вот дачные. Там вот родник, монастырь, кумыска. очень красиво рекомендую когда есть возможность наслаждаться видами нашего города с удовольствием делюсь с вами этим видом на сегодня все до свидания